Запись на... э, Смотрите, когда составляете список человека, давайте вот список. Как правильно составлять список? Мы пишем здесь. Так, где мы? Где мы? Где мы? Вот мы. Э, так, первое. Э, пишем имя. Сергей Шевченко. Шевченко. И пишем его номер телефона. Допустим, пишем плюс три восемь. Ну, я пишу украинский номер ноль шестьдесят семь, пятьсот двенадцать, двадцать тридцать два. И, например, пишем, кто он. Он, например, у нас по профессии таксист. Да? Таксист. И у нас есть четыре психотипа. Мы отвечаем, вот смотрите, вот здесь мы ставим, либо он красный, либо он синий, либо он зеленый. Либо он желтый. Нам нужно определить, кто он. Э, кто такие, вот, например, красные люди? Вот. Красный цвет по психотипу. Красный. Это человек, который лидер. Э, который любит признание. Ну, он ведущий, он ведет за собой команду, такой он активный. Ага, вот теперь я присоединилась, лидер. Любит признание, быть всегда первым, он всегда первый везде. Везде. Если вы знаете таких людей, угу. это супер. Второй психотип синий человека. Синий. Синий – это человек, э, тусовщик. Знаете, кто такой тусовщик? Ничего, у меня все подруги тусовщицы. Тусовщик. Вот они любят танцевать, веселиться до утра. Да. Веселые, веселые жизнерадостные Лю, люди любят путешествовать, отдыхать. С утра до вечера танцевать и так далее. Кайф, кайф любят, кайф. Да, кайф. Кайфовые люди. Да, кайфовые. Но это относится и к красному цвету, Синие. Зеленый цвет. Кто такие зеленые люди? Зеленые. Зеленые люди – это такие алхимики. Алхимик. Это У -у -у. человек который, вот я включу, который будет, он прежде чем купить продукт, он будет изучать состав продукта, из чего состоит, он будет пробовать на вкус, Это он я. должен узнать, что будет с продуктом, если он простоит в холодильнике две недели с открытой крышкой, улетучится ли его полезность а что с ним будет если он замерзнет в минусовую температуру а потом придет в теплую температуру что с ним произойдет а как работает маркетинг-план а какие здесь выплаты платят 20 долларов за бутылку а если я продам 35 бутылок а если моя первая линия продаст 20 бутылок вторая линия 35 бутылок вот это зеленые люди и когда мы приглашаем в бизнес таких людей они, если разберутся и поймут, что это хорошая вещь, это будет очень хороший человек. То есть они любят, ну, точные люди, вот, да, точные, они скурпулезные, вот вот такие люди, скурпулезные. И желтый психотип, вот желтые люди, желтые люди, это люди, которые любят помогать. Помогать. Вот, ну, Кто такие «желтые»? «Желтые» любят помогать. Вот вы попросите человека, скажите, если вы знаете, что он любит помогать, скажите э, «Наташа, вот давай поможем людям, есть классный продукт, они будут пить, не будут болеть, ей деньги да, даже не нужны, они любят помогать». Если вы видите в компаниях таких людей, которые говорят «давайте я вам сделаю чай или кофе, что вы будете?» А вот садитесь, пожалуйста, вот вам стул. Ну, они любят ухаживать за людьми, помогать. Добрые такие люди. Понимаете? Они будут вам помогать э, просто так. И когда мы определяем человека по психотипу, мы должны понимать, если мы понимаем, что вот этот Сергей Шевченко у нас, он лидер. Он красный человек, он любит признание, он любит большие деньги. Мы определяем, что он красный. Все. Обязательно в списке. И когда мы приглашаем Сергея э, в бизнес, мы говорим, в этой компании можно достичь ранга амбассадор, быть на сцене, выступать, зарабатывать деньги, строить большие команды. Ему это понравится. Правильно? Да. Если э, мы знаем, что этот Сергей, он синий, любит тусовку, веселье, кайф, мы говорим, слушай, Сергей, в нашем бизнесе есть путешествовать, можно зарабатывать деньги, мы встречаемся, у нас проходят мероприятия в Ташкенте, в Киеве, в США, можно путешествовать по миру, мы всей командой тусим, гуляем, в прошлом году мы ездили в Дубай, нас было 50 человек, мы там 5 дней подряд тусили, давай к нам, он скажет, конечно, я люблю тусовку, я с вами. Если человек по психотипу зеленый, у -у -у. ему можно сказать, слушай, здесь у нас такой маркетинг-план, вот такие виды дохода, и даете точные цифры, состав, ты только почитай состав, ты только разберись, ты увидишь, это просто фантастика, феноменально. И Этот зеленый человек, он любит копаться, разбираться, но только если он поймет, что это работает продукт, то он э, будет на этом стоять и всем рассказывать, что этот продукт стоит употреблять. И последний психотип – это у нас желтые. Это помощники, это люди, которые… Вот знаете, есть кто работает желтыми. Вот есть профессия э, «учитель». Медики, вот, медицина, вот, медики, люди, которые любят помогать. И как человека пригласить, если он по психотипу «желтый», вы говорите, слушай, у нас можно помочь многим людям. Они болеть не будут, они все будут здоровы, они будут жить дольше, они не будут болеть. То есть вот это «желтый». Вот по такому психотипу мы должны различать людей. И как только мы определили психотип человека, а зачастую психотип может быть смотрите вы можете сейчас определить свой психотип смотрите угу. мы берем круг и например говорим я вот красный 50 процентов я красный вот, 50% я красный, я лидер. Я хочу успех, я хочу признание, я лидер. У меня много людей, знакомых. Например, синий тусоваться. Ну, как бы я люблю, но это у меня не самое главное. 10% где-то у меня есть синего. Синего, 10%. И, например, зеленый. Ну, я вообще, я не зеленый, я... Я не скрупулезный такой, я вот люблю помогать. Я очень Мне вот очень нравится помогать. На 40% я желтый. Вот вы определяете свой психотип. То есть вот такой человек, он лидер и любит помогать. Хороший человек такой. Знаете, что ему предложить? Когда мы определили, если вы вот этому человеку по психотипу будете рассказывать, какой у нас состав продукта, маркетинг-план и точные все цифры, науку, ему это не, не понравится. Да? Ну, то есть мы человеку говорим, какой он есть, то мы говорим. Синему тусовки продаем, красному лидерство, желтому, что здесь можно помочь людям, и зеленому это да. точные цифры вот здесь в этом плане. Когда мы человеку это предлагаем, есть большой шанс, что мы его располагаем к себе, и это ему понравится. То есть люди любят делать то, что им нравится.